Здравствуйте, меня зовут Андрей, я проектный менеджер компании альтер и сегодня я бы хотел с вами немного приоткрыть тему кондиционирования. Рассмотрим основные вопросы касательно кондиционирования, а именно какие могут использоваться внутренние блоки, как это можно скомбинировать, как это все будет выглядеть в дизайне и от чего может зависеть цена. Начнем с первого. Какие типы системы кондиционирования, а точнее, какие внутренние блоки в бытовом секторе можно использовать? У нас есть понимание канального кондиционирования, есть настенное кондиционирование, а также еще есть кассетное, напольно-потолочное, но это больше относится уже к административным, либо промышленным зонам. Конкретно мы остановимся на канальном кондиционировании и настенном кондиционировании, а также возможности скомбинировать эти два блока. У нас есть понимание сплит система Давайте напомню, сплит-система – это когда мы имеем один наружный блок, который работает с одним внутренним блоком. И это могут быть разные исполнения внутреннего блока – настенная, канальная. Мультисплит-система – когда от одного наружного блока есть возможность управлять несколько внутренними блоками. И такие типы мы называем комбинированные, потому что в 90% случаев мы используем один канальный кондиционер, я говорю за внутренний блок и несколько настенных кондиционеров об этом чуть поподробнее канальный кондиционер это дизайнерское решение есть два основных преимущества перед настенным первое это именно дизайн то есть то что вы видите когда вы используете канальное кондиционирование вы не видите настенного внутреннего блока вы видите только аккуратные щелевые диффузоры либо решетки второй пункт это непосредственно качество и комфорт подаваемого холодного воздуха за счет того что с этих самых щелей Холодный воздух подается с минимальной скоростью, холод плавно опускается и проходит через весь объем вашего помещения, потому что есть у нас подача холодного воздуха и рециркуляция, которая находится в одной зоне. Настенный кондиционер уже давно в нашей жизни, и его наличием никого не удивишь. Однако технологии уже пошли настолько далеко, что мы имеем очень много разнообразного функционала. Начиная от якобы увлажнения, дополнительной фильтрации, заканчивая датчиком присутствия человека, которые разнообразные. Есть 2D-датчики, есть 3D-датчики. Одни меряют температуру человека, другие просто его присутствие. И в зависимости от этого начинают отводить поток воздуха либо наоборот направлять на него. Это актуально зимой, когда мы включили на обогрев. Рассмотрим, что такое комбинация. да, То есть у нас есть мультисплит-система, один наружный блок. Допустим, один канальный и два на стенах. Стандартная ситуация. Канальный кондиционер... Так как он максимально комфортный для человека в плане использования, то для него отделяется отдельная зона, и обычно это кухня-гостиная, либо там чисто гостиная, где вы можете собраться большой толпой, всей семьей позвать друзей, и чтобы ни для кого из участников вашего торжества не создавался дискомфорт. И помещение плавно охлаждалось от зоны подачи до зоны рециркуляции. Все остальные зоны будут обслуживаться обычным настенным кондиционером. Ведь, согласитесь, намного проще договориться там с женой, с другом, с братом, с которым вы живете в одной комнате, чем когда вас собирается 10 человек. Вы просто его установили в необходимом месте, задали ему необходимый режим. И если у него нет функции автоматического регулирования, задали угол направления ламелей. На производительность таких систем напрямую влияет именно холодорасчет. То есть перед тем, как сказать, какой конкретно мощности кондиционер вам необходим, нужно провести анализ вашего дома либо квартиры и посчитать, а сколько же тепла генерируется в летний промежуток времени. Немного матчасти. Внутри помещения очень много источников тепловыделения. Это люди, это оборудование, это солнышко, которое светит нам с южной стороны. Это даже свет, даже лампочка, которую вы включаете, выделяет определенное количество ватт тепла. И когда мы суммируем все вот эти показатели, мы можем сказать, что вам необходимо вот такой кондиционер, именно такой мощности, потому что он на 100% перекроет ваши потребности. Исходя из холода расчета, мы будем знать, сколько киловатт холода необходимо сгенерировать наружному блоку. Но рассчитывать и подбирать блок на все 100% нет необходимости. Почему? Потому что... Сценарий, когда все ваши зоны одновременно используются, и во всех зонах нужен холод, и вы включаете кондиционер, это крайне редкий вариант. Поэтому мы можем пренебречь немножко мощностью наружного блока и подбирать не на 100%, а хотя бы на 80%. Наружный блок выступает своеобразным регулировщиком в плане отдачи холода. В зависимости от холода расчета мы имеем разные показатели, сколько холода нужно каждому помещению. И наружный блок, имея запас холодильной мощности, даст внутреннему блоку ровно столько, сколько ему необходимо выработать. От чего же может зависеть цена при подборе и выстраивании системы кондиционера? Первое ⁇ это непосредственно выбрать тип канальное, настенное либо комбинированное. Что удорожает канальный кондиционер? Не сам блок. Сам блок будет по цене стоить, как и настенный блок. Но обвязка, именно огромное количество жести, которая транспортирует воздух. Изоляция, комплектовка, воздух-раздающий элемент, который может быть как щелевым диффузором, как решетка. Это могут быть разные страны-производители, разные покраски RAL. Это все влияет на ценообразование, поэтому канальный кондиционер для Украины считается VIP-решением. Настенный кондиционер – довольно простая ситуация. У нас есть наружный блок, у нас есть размещение внутреннего блока. Между внутренним и наружным блоком у нас идет фрианопровод в изоляции и межблочный кабель, если это идет мультисплит-система. Второй элемент – это фрианопровод. Как от канального, так и от настенного кондиционера, до до наружного блока идет фрианопровод вместе с межблочным кабелем и все это заматывается бандашкой. То есть это стандартный монтаж, который необходим для того, чтобы холод с наружного блока попал до внутреннего блока. Третье – это непосредственно бренд вашего кондиционера, точнее какой завод его изготовил. Ведь должно быть понимание, что есть дизайнерские модели, есть так называемые рабочие лошадки, и есть бюджетный сектор. В зависимости от этого, конечно, будет прыгать и цена. Какие подводные камни ждут при реализации систем кондиционирования? Первое. Это опуски потолков, когда мы хотим сделать канальный кондиционер. Наша компания, компания Alter, делает опуски в чистовых зонах 170 миллиметров и это сугубо наш опуск то есть это воздуховод который по высоте 150 миллиметров и плюс изоляция с каждой стороны по сантиметру второй момент это отвод дренажа это очень большая проблема особенно в новостройках в 99 случаев нужно отводить дренаж непосредственно в дренажный стояк либо в систему канализации никаких трубочек на фасаде от этого нужно уходить следующее это размещение внутренней настенного блока когда вы пытаетесь его интегрировать о а дизайн пожалуйста проконсультируйтесь перед этим с специалистом он вам подскажет будет он вам грубо говоря дуть за шиворот либо не будет можно его там поставить либо нет и последний самый важный фактор это провести сервис два раза в год до сезона и в конце сезона это нужно для того, чтобы ваше оборудование служило вам долго и качественно. Когда сервисный мастер приезжает к вам, он проверяет практически все важнейшие функции кондиционера и все его элементы. Это полная разборка, это чистка фильтров, это проверка электрических соединений, проверка вашего дренажа и еще очень-очень много пунктов. Я думаю, что у нас будет отдельное видео по этому поводу. Поэтому не забывайте про сервис. Проводите его по регламенту, и ваше оборудование скажет вам спасибо. На этом все. Если у вас остались какие-то нераскрытые вопросы, задавайте их в комментарии, либо можете связаться с нашими специалистами, и мы обязательно проконсультируем вас.